Друзья, поздравляю вас с наступившим Новым Годом 2020. Извиняюсь, то, что мне долго так не было на моем канале. Не выходили видосики. Были семейные обстоятельства. Вот. Этот видосик будет прикреплен к моему видосику, который смонтировал. Я стримил с другом. По стиму. Вы это все увидите. Желаю вам здоровья, крепкого. А главное, чтобы всегда. Любой валютой шелестели в кармане у вас денежки. Самое главное, все, что вы захотите, все у вас будет. К видосику приступаем, берем чайку, кофе и смотрим. Приятного просмотра. С вами был Dagger ТВ. Погнали!